Приветствую, с вами Десрок, И сегодня мы пооткрываем И помолимся немножко Я из ивента кое-что получил Кое-что превосходное просто Кое-что невероятно потрясающее Теперь у меня появилась Барбара, как я понимаю, в отряде Идеально Просто превосходно ну а вообще, сейчас мы планируем открыть делюка. Я специально поднакопил валюты. Сейчас и молитв подсобрал. Молитвы у меня, по-моему, 12. Да, 12. И 1800 кристаллов. Честно заработанных. Невероятно сложным трудом. Покупаем на всём. Души... Душечипательная история, извиняюсь, волнуюсь просто. Это... То, на что я так долго копил а -а -а. что-то эпическое хотя бы есть М -м -м, такое себе такое себе понятное дело кстати это вроде неплохая меня Вторая карточка на Эль сюда просто. Не, это неплохо. Не, ну. Хорошо нам за это все дали. Так. Ну что ж, вперед. Отлично. Делюка. Мы явно, видимо, не выбьем сегодня. До свидания, до свидания, до свидания. Мяч. Эх. Не очень я рад ничего если честно. Мне хочется персонажей как можно больше. Чтобы их хотя бы в рейды отправлять. Не, неплохой меч, конечно, но все-таки не то, что мне нужно. Так, и сейчас, чтобы открыть еще немножко, надо комментировать свою валюту. Так. Магазин. Покупка за брезг. И покупаем на все. Просто надеюсь, нам повезет. Ну что ж, поехали. Ой. Ух, я, конечно... Нервничаю, что ничего О, крутого не выпадет. А нам реально ни одного еще нового персонажа не упала. Обидно. До свидания. Нингонь! У меня она уже есть! Мне так хотелось новых персонажей! Нифига! Я думал... Ааа, за что мне эти страдания просто? А, до свидания. Ну да, конвентировано. Ах, давайте еще поставимся. С удачей у меня явные проблемы. Так, отмена. свидание э -э, то же самое ну да я даже не могу описать уровень своего невезения кому-то там в падает делюк кому-то ничего не падает ладно всё. надо это дело. М -м, да да да Лучшая вещь в жизни, просто. Да-да-да, идеально. Ладно. Это хотя бы неплохая книга. И до свидания, еще одна Бова. И последняя, финальная закупка у нас в надежде на чудо, не знаю, там... Так. Отправляемся. Невероятно. Что-то летнее. Хм. <с> Я даже не знаю, как это комментировать. Просто, просто офигенно. Я не знаю, как описать уровень вселенского везения. Просто... Брапую теперь таланты у персонажей, что мне остается. Это, конечно, неплохо, но и хорошего в этом немного. Я так сильно хотел чего-то нового. Да. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Пойду поплачу в подушку. Всем пока.